Всем привет! Сегодня 08.07.2021 года. Чуть больше месяца прошло после последнего видео. Когда снимал, уже не помню какая сумма была баланса. Сейчас баланс 179 долларов 49 центов. Смотрим сейчас историю. Вот. Вся история... Видим, напоминаю, что баланс или счет я пополнил на 60 долларов. Получается 6000 центов. 1 декабря 2020 года. Вот история сохраняется только за последний месяц. Смотрим. Первая сделка, которая ну, сохранилась или которую показывает, была 3.06.21. Остальной истории уже не показывает, не сохраняет. Такой длинный период. На реальных счетах. Так, опускаемся вниз. Смотрим. За чуть больше, чем месяц, за один месяц и 5 дней. Прибыль показывает 17 долларов 89 центов. Смотрим. Тогда считаем. Нашу процент прибыли 179,47 минус 60 равно 119 долларов получается за 7 за, за 7 месяцев за 7 месяцев и одну неделю так, разделить на 60 и так прибыль 199% за 7 месяцев и одну недельку если будут вопросы, пишите, задавайте. Я, возможно, даже оставлю свой скайп. У кого будут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Всем пока.